Манифест в поддержку СМИ во Вроцлаве. Пресса выступает против использования эпидемии как повод для введения дополнительных налогов. В субботу, 13 февраля, во Вроцлаве на площади рынок состоялся манифест в поддержку СМИ «Медиа без выбору». Организаторы приглашали на акцию женщин, принимавших участие в женских забастовках, Комитет Обороны Демократии и другие организации. Вольность выступления и возможность количества полного запресса информации есть чем-то так очевидным, как как поветрь дыхания. То есть, то, то, то, то, то прав человека, и то глубоко в идее солидарности, которую в какой-то мере я спутворил в своем, в своем И, без чего не В прошлую среду почти все телеканалы, радио и интернет порталы протестовали против введения нового налога на СМИ. Из-за этого не транслировались передачи и программы, новостные сайты не работали. Издания начали распространять открытое письмо к властям Польши. Как средства массовой информации, которые работают в Польше уже много лет, мы не отказываемся от своих обязательств и социальной ответственности. Ежегодно мы платим все большее количество налогов и сборов в государственный бюджет. Мы также поддерживаем самые слабые группы общества собственной благотворительной деятельностью. Мы поддерживаем поляков и правительство в борьбе с эпидемией как в информационном плане, так и путем выделения для этого ресурсов на сотни миллионов злотых, говорится в обращении. Поэтому СМИ решительно против использования эпидемии как повод для ведения очередного налога. По их мнению, это приведет к расслаблению или даже ликвидации некоторых СМИ, работающих в Польше, значительно ограничит возможность общества выбирать новости, которые их интересуют. Акция продолжалась около 30 минут. Полиция несколько раз напоминала участникам, что протест нарушает закон и списала данные протестующих.